Как вожделенные жилище Твои, Боже сил, Псалом 83, 2 стих: Желание к Богу, как потоку воды, шумящему, лань приходит попить, спеша, к Богу крепкому, жизнь творящему, так стремится моя душа. Пойте Господу, песни новые. Пойте Господу вся земля, а вознесем Ему славословие, сердце радостью веселя. Пред лицо Его с песнопением в звуке трубном к Нему придем с благодарностью за спасение. Мы хвалу Ему принесем. Бога чудного, имя славное все народы произнесут. Почитая за дело главное, Поклониться к нему придут. Истомилась душа желанием Во дворы твои, Боже сил, Восторгается в уповании, Чтобы вечно я там прибыл. Не хочу перов, я в шатрах земных, Жизни счастья и во зле, Ибо день один — во дворах Твоих лучше тысячи на земле. Всеблагому и всемогущему вознеси хвалу, человек. Слава Господу, вечно сущему. Аллилуйя! Ему вовек!